Ты ингуш сам, братан? Нет, я не ингуш. А чё у тебя флаги такие, блядь, Ингушетия и, блядь, Грузия? Ну я грузин, ну, я потому что... А ты грузин, да, братан? Я... Ты мне не братан, я, я тебя не, тебя не за... знаю. Я сам с Армении. Сам с Армении. Ну, мне наплевать мне на это, но не ты не мне не братан, я твое я имя не знаю, пой... как ты... ты мне братан. А не почему ты такие, блядь, флаги выставляешь? Чего? Это один флаг, это один флаг. флаг. Моего, народа? моего народа, а это братского а, ну, Я тебя спрашиваю, ты ингуш? Я тебе отвечаю, я грузин Сзади меня флаг моего народа, моего государства, а это братский флаг, ингушей, ингушей. А, Ну они нам ну, все братья, правильно? Кому всем? Кому всем? Ну я армянин А когда а, вы побратались с да, ингушами? У вас даже границы нет. Так у нас армянские церкви в Ингушетии стоят. Где это? Где это? Это в Ингушетии. В Ингушетии наши армянские церкви стоят. Как они называются? Как они, называются? они никак не называются. Как? Каждый да, церковь, не каждый не храм... Не храм не как э -э называется? Э -э ты грузин, да? Смотри, не, не, не Ответь не ответ не на этот ответ ответ ответ ответ. вопрос. Смотри, каждый храм имеет э название какого-то святого в его честь строят храм ты говорю, что у вас в Ингушете стоят армянские храмы но при этом ты не знаешь, как они называются мне объясни, как они называются Ах, Перес, я тебе сейчас объясню, как они называются, да? и все смотри самые первые кавказцы кто были? грузины -ингушет. Ингушет а армяне-то где, блин, делись, блин? на востоке были на востоке? На востоке? До Римской империи вы где были сами? Мы с, с, с римлянами, римлянами воевали. А вы воевали? С римлянами, да. С римлянами, Помпеус да, ворвался. А мы жили, блядь. Не, я понимаю, что вы жили как рабы с римлянами, но понимаешь, Помпеус, римский полководец, Помпеус ворвался в Виберию, то есть в грузинскую Виберию ворвался. И наш царь с грузинскими войнами воевали с римлянами. Помпеусом воевали в Грузии. В ходе трех так называемых Митридатских войн, Понтийское и Армянское царство были покорены римлянами. В 65 году до нашей эры римские войска вторглись и в Восточную Грузию. Здесь в то время царствовал Артак. два грузины успели подготовиться к военным действиям, как римляне совершили нападение на их столицу. Скоро в части Иберии киугу от куры Помпей занял господствующее положение. В ходе напряженных военных действий стороны не раз прибегали к разным тактическим уловкам, чтобы выиграть премия, обезвредить а противника. Перенаправившись на левый берег Куре, Помпей встретил сильное сопротивление в ущелье реки Арагвии. Понеся значительный урон, римляне наконец заключили с грузинским царем компромиссный мир. Восточная Грузия, благодаря своей внутренней организованности, избегла участи многих других стран, полностью утративших в борьбе с Римской империей политическую независимость, превратившихся в его провинции. А персы где, блядь, были, нахуй, а? были в Персии. Перси. Вот была страна Армения, блядь, и... Персия, а где вы, нахуй, были, блядь? На Кавказе. На Кавказе. На, Кавказ. на Кавказе. Самые первые Кавказ. Ингуши ты говорят, это мы армяне, бля. Нет, Самые нет. первые кавказцы, бля. Кто? Кто? Ингуши. Ингуши грузины, это первые да, Кавказ. Да, и чеченцы-то говорят все. Ну, говорят, ну, правильно ну, значит. А почему ты. ты мою национальность, ты мою национальность, бля. Да, ты ты грузин, да? Ты мою национальность, блядь, сидишь и обсираешь, блядь. Я не обсираю, а, я тебе ты... говорю исторический факт, что армяне были э, на востоке. Я где то обсираю, я что, оскорбляю армян? Я как-то э, затронул твою э, веру, затронул твой народ. Я сказал, что ты спросил, где были армяне, ты сказал, на востоке. Христианин? Да, христианин. Да, христианин. Я тоже христианин. Нет, ты не христианин. Я армянин, в смысле о них, не... я у меня, у меня, блядь... А ну крест покажи, а ну крест, крест, покажи. крест покажи. Он там даже лезет или даже на... на... Он у меня здесь висит. Ну, ты достал сейчас его стакана, но не отсюда достал. Он у меня здесь висит всегда. Вот смотри, смотри, я тебе даже покажу, бля, я его даже наколол, блядь. Юбаный <связывая> <связывая> урод, смотри, вот мой крест, бля, да. вот он. А повесить, а, повесить нельзя, порядке, да? Тебе нет, трудно повесить? Нельзя, Почему? это мой Понятно. по жизни крест, всегда. Понятно. Понятно. Понятно. Ах, крест, я вот так вот разговариваю, да? Ну, вам не наплевать. Вы да? грузины, вы грузины, вы дохуя на себя, блядь, не берите тоже, бля, ебаный урод. Армяне не берут, на себя, не берут да? на себя, да? Я тоже, блядь, да, я христианин, бля. Еще до Иисуса Христа я был христианином. <связываемый был. <связываемый> а что я неправильно говорю, что ли? Ой, Господи! А то есть а? христианин не Иисуса Христа. Не Христа... Сказал, что ли, а? Господи, Господи, это твой народ поменять нельзя. Излечить нельзя, а? твой народ. Армянин, Армянин. Где это, блядь, Иисус был, блядь, до нас нахуй? Объясни мне. Где он был-то, блядь, объясни мне, блядь. Мы с первого века, сука, там живем, блядь, его на урод, блядь. Иной, кто такой был? Иной. Ной. А, братишка? Он Кто такой христи... ной был? Блин? Он христианином был? Да. Пуф. Ой, господи, ну спаси и сохрани. Я, я молчу. Я